Когда расцветает женщина? В свои 18, в 25, в 35, в 45, а может быть в 60? Если вы усмехаетесь насчет последней цифры, то посмотрите фотографии американки Кристи Бринкли. Ей как раз 60. И, возможно, вы задумаетесь над следующим вопросом. Что способствует этому цветению? Даже в таком возрасте? Какие условия должны сложиться, чтобы конкретная женщина, например, вы, расцвели вне зависимости от даты в паспорте. Конечно, для разной поры разные условия. Их следует знать и соблюдать, чтобы раскрылась красота и сила именно вашего периода. Но есть и общее направление, в котором следует двигаться. Для начала обнаружить внутренний колодец женской энергии, знать, как открыть его и обрести силы, чтобы наполнить. И для этого мы создаем специальное пространство, в котором вы оживаете и молодеете. Затем освободить место для нового, убрав старое. А для этого вы получаете конкретные инструменты и обучаетесь ими пользоваться. Потом принять свою нежность, ранимость и научиться ее защищать без жестокости и агрессии. И для этого вы проникаете в тайны природной силы, которая защищает спокойно и твердо. В конце концов, найти свой комфортный способ путешествия по жизни, избавиться от ограничений. Для этого вы примеряете на себя разные роли в безопасном пространстве тренинга. И, конечно, осознаете свою уникальность. Как расцвести в любом возрасте? Приезжайте на мои программы, и ваша душа откроется для весны, молодости и любви. С вами была Наталья Качанова. Многих из вас интересует, где находится моя замечательная семья, когда я снимаю все эти многочисленные ролики. Она находится здесь, рядом. Сереж, иди сюда. И маленькая тоже здесь, с нами. А сейчас покажем вторую часть семьи. Приезжайте на мои программы, и я расскажу вам, как совмещать семью и работу.